Всем привет, друзья! Сегодня мы будем делать с вами пироги. Я буду делать вместе с вами. Так, первоначально я сейчас еще свой инструмент, каталку. Вот она. Так, маме не мешать. Мама начала пирожки стряпать. Ладно. Все, идите. Иди, иди, туда, иди. Не сюда, а туда. Не надо со мной. Так, вот, все, привет, друзья. Короче, начинаем стряпать пироги. Сегодня у нас а, погода... Так, давай мама снимает, не надо ныть. Я давала тебе тесто, ты уже поела его хорошо. Нет. На, иди, все, иди все теперь иди отсюда мне не мешай вообще так поставила короче с андреем пошли ушок с утра ну покормили все и я говорю давай-ка я пироги постряпаю сегодня у нас погода вообще ужасная ветер сильный не думайте пальцы не грязные это после маслят у меня сколько щетка терла не отмывается Терла, терла терла Кожа отдирается, а это зараза не отходит. Короче, ну маслинистые они, сами знаете. Ну вот, поставила я тесто. И думаю, давай-ка побалую я своих родственников родных. Побалую-ка я своих родных. Так, не надо. Это я вижу, что уходит потихоньку от меня. Андрей нянчится, целый день дождь, уже полдня прошло. Сегодня я пироги собираюсь сделать с картошкой, с фаршем и консерва с рисом, с зеленым лучком. С Андреем сегодня мы не выпустили куриц, они у нас что-то не несутся. Потом одна курица выбежала, я говорю, следи, следи за ней, она не нестись побежала. Так и есть, он пошел следить. Нашел 10 яиц. Ну, маленькие яйца. Видно, что это наши новенькие начали нестись. Загнал, Закрыли мы их. Неделю не будем выпускать. Пускай приучаются у нас там нестись потихонечку. Так. Сейчас еще тесто возьму. Тесто хорошее получилось сегодня классно шикарно не могу взять нара вот она вот она мама. это мамина вот твое там М -м -м -м. Да. да да да иди не мешай это, это мама да а сама, сама. Не надо, сама возьму. Я тебе дала, на. Тогда иди отсюда. Не хочу. Не трогай. Не трогай. Обожаю тесто. Прям я не могу. Пластелин. Хорошо. Больше не трогай, я говорю. Понятно? Дай мне пакетик. Он улетел. На пол улетел. На пол. Вот там. Ну вот. сделаю пироги. Будем дома лежать и кушать. А, не надо, не надо. Все, вон здесь пакет висит. Не надо. Да, да. Короче, друзья, хочу вам рассказать. Недавно я видела вас с ним бабулю. Сон хочу рассказать. Очень интересная ага. Стояла я. жара на улице, и она мне снится. Ой, пузырь говорит, как мне жарко. Я говорю, нам тоже очень жарко, говорю, погода будет. вообще, говорю. И, и все. И потом я начала да. у нее расспрашивать. Ну что ты говорю, бабушка встретим ну, я знаю, что она не живая, что она покойница, сидит рядом. И спрашиваю. Ну что, говорю, ты с мамой, а, со своей мамой встретилась, с мужем со своим встретилась, она, она сидит и тему переводит совсем это, на другую тему, короче, переходит. Амина, дайте-ка мне с двух сторон помета. Давай маме место надо. Мама сейчас катать будет, делать, стряпать буду. И дай им, вон маме это, пакетик с мукой. И это Телефон возьми у Аминки Иди играй А, нет. а что не отпускай Берем берет. Да возьми, возьми Так вот Стряпаю Аминку отправила в другую комнату А то кошмар мешается Не люблю когда мне мешаются так вот. И бабуля там даже сказала. Вот видела, она мне сказала, там жарко, то все. И я спрашиваю, ты видела, нет, это встретилась, нет, со своей мамой, с мужем. На тему вообще, на другую тему переходит. Как будто она у мамы на квартире там. И мама вместе с ней. Что интересно, они вдвоем там, видимо, живут. А в этот раз что-то Маму не видела, мы с детьми туда пришли, как будто бы, ну как обычно к маме раньше ходили. И вижу какие-то мужчины, вообще я их не знаю. Типа пришли к нам туда на квартиру, а что пришли, зачем пришли, я понять не смогла. Я говорю, мне надо их выгнать. И заходят пацаны, знакомые наши, куженевские, они живые, все. А вот этих я не знаю, не знаю, покойники, не знаю, кто. Я говорю, поможете мне? Они такие, да, конечно, поможем. И вот. Они их выгонять начали. А бабушка, а дети у нас в маминой комнате. Мои мамы в комнате были. И бабуля, как будто бы. В эту комнату зашла, я вижу, говорю ей, бабушка, ты, говорю, это посиди, посмотри за их, она так улыбается, встала в уголочек, дети на кровати все лежат у меня, все так лежат, и она улыбается, конечно, говорит, посмотрю, прилежу, и... Она вот когда смотрит, и Даринка якобы, там, Аминка, Даринка, кто-то плачет. И она так исчезает, и появляется, и улыбается сама. Она веселая такая, короче. Но она, бабуля у нас, выглядит вот, у нее такой возраст во сне. Когда я была подростком, вот, она так выглядела в это время. Она помолодела, короче. Помолодела. Вот. Ну, я так подумала, ты знаешь, мне бабушка помогаешь следить за детьми. Если она не отказалась и улыбается, скорее всего приглядывает за детьми моими, слава богу. Вот. Вчера чумы. А, в теплице не до конца это дело не успела. На улице сделала помидора, а в теплице не смогла, не успела, потому что дождь. Да я Андрей закончил, да и дети замерзли. Но детей-то я отправила домой, конечно. Не то, что замерзли, да? А то, что даринка то ведь была. Мне же надо ее кормить. И быстро-быстро домой. Сегодня Бяши пустили, козу дерезуют вместе. Ой, ну прыгает, прыгает передние кошмар. Жених еще тот у нас он. Бабник, бабник, говорю, ты у нас. Сегодня, короче, все закрыты у нас. Ехать. Ну, то есть с другой стороны-то открыто. А, а, за забором. Загон за у нас там, короче. Да, такие за забором. А, вот такая погода ужасная, как будто осень наступил. Так, прям грустно от того, что скоро лето закончится. Я вот эти узоры терпеть не могу делать. Андрей быстро-быстро делает красиво. А, пойдет, все съестся у нас. Главное, мамка стряпает, и ладно. Я вот люблю больше стряпать. чем вот эти салаты, шинка, А, терпеть не могу, я лучше вот посижу. я вам покажу пока постряпаю и вам покажу какие пирожки получится у меня ну вот друзья я запекла пирожки а девчонки у меня ломают их вот это с рисом с консервой кто кусает кто ломает и а эти обычно вот с картошки с мясом одну тарелку уже такую съели на вечер сегодня Чаем пропить хватит и на утро тоже в принципе хочу вам показать такой огурец какой большой как кабачок как цукини его я накрашу курицами курочки пускай клюют вот а сейчас пока минка спит Даринка пока не спит что-то устала хочу прибраться чай попью наверное и... А, да Вот маслятки литр получился Замариновало А варенье еще не все сварила Ну вот, друзья На этом я свой влог заканчиваю Скорее всего Если вдруг что интересное появится Я обязательно засниму А пока-пока Пока-пока Да и не забываем ставить лайки обязательно, я вас прошу, ставьте лайки, вам же что, вам не сложно, а нам приятно, так ведь, друзья, ставим лайки, пожалуйста.